Чего? Что вы меня учите? Зачем? Да нет, ну. А. хумани, в алкогольные ямы. Ашем пам хумани, в алкогольные ямы. Ашем хумани, в алкогольные ямы. Ашем пам хумани, в алкогольные ямы.